Hey Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба и с вами, как всегда, ваш Сантьяго, И сегодня я продолжаю прохождение игры под названием Firewatch. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил крепчайший чаек, тогда мы начинаем. Ну, все, собрать личные вещи. Насколько я помню, в прошлой части мы остановились именно на сборе личных вещей, потому что нам э -э, поступили угрозы. Да, мы выяснили, что нас прослушивали все это время, и неподалеку от нас была какая-то станция, перехватывающая все наши сообщения с Дейлайлой. Нет, я собирал вещи. Их будет, будет еще больше. Служба говорит, что эта штука сдержана. На 2% я немножечко не размял язычок, прежде чем поиграть в эту игру, если ты понимаешь, о чем я. Два пожара соединились в одну абсолютно катастрофу. Они переименовывались его в честь в моей вышки. Ты уже собрался? Может, нам поговорить? Ты знаешь, о всяком. Бросить. О том, что случилось с Брайаном. О том, кто следил за нами. О том, как это связано... Верь или нет, но мне нечего сказать. Эй, uh, эй, hey, hey, hey, hey, ты слышишь hey, меня? Beep, beep. Да, господи, бип-бип. So так что нам I делать? It, Иди за ним, Генри. Офигеть, да. Бущички мой. Мы не знаем, что, Мы не знаем know... что это, может, yeah, вообще ничего. Who, who а может тот, кто послушал hey. за нами, кто? Окей, yeah. okay, yeah. да. Ты yeah. должен yeah. забрать все yeah. вещи, you если вдруг нас вызовут и ты не сможешь вернуться на вышку. Oh, ладно, послушай, если что-то случится, я буду тебя что-то там вспоминать. Oh, well, как that's... мило. Как мило, Делайо, спасибо за наставление, за напутствие в предстоящую дорогу. Бочка с водой. Бочку с водой мы взять не можем. Насколько я помню, где-то у меня здесь была черепаха, и я бы хотел, если я сюда не вернусь, то черепаху я бы обязательно хотел забрать. Оставить себе. А, кружка. Бросить. Кружку мы не можем взять, можем взять фото Джулии. Взяли. планшет со станции. Без даты, что-то без даты. Виски. Взять, конечно. Возьмем бутылочку, потому что, ну, как бы, а вдруг придется разжечь какой-нибудь кастрик. Жучок. Взять себе. Кастрик. мы. Выдвижной ящик, в котором ничего нету. Здесь плита, здесь всякие вещи, которые, в принципе, я так понял, брать нам не нужно и нельзя. Туалетная бумага. Туалетную бумагу, на всякий случай, я бы взял все-таки, потому что, ну, как бы, кто знает, что может случиться, что может произойти в на... с нами в наших приключениях. О, oh. oh, черепаху. You know, Ха, вы посмотрите, hey. так посмотрим. Ты похожа на... торт, шеледеваль, бакет. Я подумаю над этим. Бакет младший. Бакет младший. Так, я беру его. Я беру, я спасаю своего домашнего питомца и открываю двери. Вот мы начинаем свое приключение. Пошар, пошар. Пожар буйствует. Все в дыму, все в пыли, все в говне. Угу. И датчик у нас еще пищит. Пищит датчик. Пойдем попробуем поискать, что нам, куда нам нужно двигаться. Это важно, потому что, насколько я помню, в прошлой части. Э -э так, так, так, так, так, так, так. Вот. Вот именно то направление, в котором нам нужно двигаться. И идем по нему. Я надеюсь, здесь будет дорога, могли бы, по которой мы могли бы пройти в этот э, сумбур, сумбур. Местности. Так, по правой стороне, значит, обходим. По правой стороне и дальше должен быть какой-то, получается, как каньон. Проход. Проход, по которому мы, соответственно, и выберемся с этого э, места. И посмотрим, куда все-таки нас ведет наш датчик. Датчик даже не знаю чего. Датчик чего? Э, стоп, отставить. Так, все. Мы пикаем все чаще и чаще, то есть, соответственно, двигаемся в правильном направлении. Единственное, не застрять бы, не застопориться где-нибудь, ну, на чем-нибудь. Как у нас зачастую это бывает, мы обычно стопоримся на всем том, что нам, в принципе, вообще абсолютно никак не пригодится. Мы стопим, э, собираем всякие бумажки, собираем банки, как санитар леса пытаемся очистить его от загрязнения. Так, а, давай теперь посмотрим на карту. Датчик-то ладно? А, понял, куда. Я понял, нам надо двигаться по ущелью, там выйти к реке. Каков статус? Кажется, я уже близко. Right. Well, just... Что ж, мне только что сообщили, что нас забирают у, у меня. Ты звучишь встревоженно. So it's... It's just... Нет, просто это... Брайан? The... Я свяжусь с плотами, потом and дам you know, тебе and знать, and когда идти к... к... Фуникулеру. Он на севере. Далеко. Затем местом, где ты в мае нашел перерезанные что-то там. Там есть аварийный фуникулер, который позволит тебе добраться до моей вышки. Так, ты что? Так, я нажимаю пробел, спускаюсь с обрыва. По веревке спускаюсь и двигаюсь в направлении, отведённом мне судьбой. Спускаемся? Да, спускаемся. Это высоко, да, скала? как не... Почему так спускаемся долго? Так, Бежим. Он все чаще и чаще издает звуки, пищит, да, получается. Так, так, так, так, так. Должна быть зеленая лампочка. Все, нам в ту сторону. По правой стороне двигаемся. И идем, идем, идем, протаптывая свой путь. Оп, подожди, нашел. Ошейник. Кто-то оставил веревку, чтобы я по ней забрался рядом с ошейником. Это, откуда ты знаешь, что он для тебя? К ней привязан отслеживающий ошейник, кто-то привел меня сюда. И здесь еще одна кассета. Боже мой, Генри. Ну, возьмем, послушаем. Давай. Ну, что там, может, ну что-то интересное записали, это может быть что-то хорошее. Привет, Генри. Лучше вот тебе это найти, прежде чем все сгорит. Мы доставляли друг другу много головной боли. Теперь я должен переместиться на место, которое настолько же подходит для жизни, насколько то, что ты вот-вот найдешь. Ты не можешь винить меня за это, что я за тобой приглядываю, особенно после нашей встречи в мае, рядом с чертовой пещерой. Вот так вот. Я здесь уже три года пытался обжить зимы. Тут крайне жестокие, у меня кончились книги. Но я установил эту антенну и Делайла. Это альбом, который ты не хочешь менять. Я вроде бы понял, почему Брайану она понравилась. Это какой-то манихел, мы, с которым мы виделись, получается, из-за которого все что-то произошло неправильно. Что-то все как-то... Да. Где-то неделю назад я перестал волноваться, что вы что-то найдете. Но именно тогда из-за вас все покатилось к чертям собачьим, бэч. Вот так вот, да? Вы ничего не знаете о воспитании детей, ясно? Никто ничего не знает. Это не Энди Йопи, который каждый день ходит рыбачить на озеро. Это не вымышленный Майбери, но ты должен знать, что я его не убил. Ясно? Мы карабкались, я учил его. Брайан был недоучкой почти во всем, Он просто... Просто неправильно зацепился. Знаешь, я думал о том, чтобы вернуться, ответить на все вопросы, похоронить его, но я просто не увидел в этом смысла. Так, подожди, давай посмотрим, покажется там ему что-то куда-то. Не ищи меня. Мне жаль по поводу твоей жены ой, ой ой ой ой Тут ну какая-то, в общем, э, бесовщина происходит Да, потому что Мы наткнулись на какого-то человека Который нам за что-то пытался отомстить Или еще что-то Но я так понимаю, это был тот человек, который С ребенком, да В игре Неудачно Попытался полазить по скалам По скалам, значит, пытался полазить И ничего не получилось Малыш рванул Малыш рванул С обрыва Неправильно зацепился. И вот мы типа пытаемся отследить того самого мужчинку Это шалаш В котором жил тот самый Гудвин, да? Получается Подростковый журнал открыт как дню отца угу. Фото я возьму обязательно Книга угу. Берем все улики Все улики, чтобы потом доказать, что это все не мы Напечатанный черновик отчета так, ну, отчет мне, в принципе, не сильно интересен, но мы возьмем все. Это важно. Это важно брать все, что тут есть. Ну, кроме чайников всяких и всего вот такого вот. Так, отчет, черновик-отчет, черновик-отчет. Забрали все, что могли. Так, старая батарея, спальный мешок. Список припасов. Хорошо. Хорошо ты здесь устроился, мой друг. Разобранный магнитофон, верстаки, всякие... Штуки тут мастерились, которые мне еще не дополнили, ну, непонятно, неизвестно, не знаю, что это было вообще такое тут. Ну, тут есть пивная банка. А, прибраться мы прибрали. А, книжка. Комната Стивена. Девять а, потерянных жизней. Угу. Так, понятно. Смотри, какой вид открывается. Да ты что? Раскладной стул. Мы нашли наблюдателей. Okay. Окей, что это значит? Что там? Это был Нед Гудвин. Это он прослушал нас. Только он. Нед Гудвин? Он записал кассету? Ага, он ушел вглубь, в глубь шашони. Он не хочет, чтобы кто-то знал, где он. Ди. Потому что он убил Брайана, потому что он убил своего сына. A, a, a survival... У него здесь бункер для выживания с радио и прочим. Он все это подстроил. You... Ты должен you возвращаться. Вертолеты уже okay, в пути. На туре okay. все? Окей, okay. иди на север к вышки Торофер для эвакуации. На север эвак Ух. Ух, ну и дорожка мне предстоит. Подожди, вот здесь можно же пройти, может быть, это путь сокращения, потому что иначе бы, чем я ходить туда-обратно одними и теми же тропами. Здесь есть какая-то вот да, тропа новая, получается, да, по которой я могу пробежать. А, изучив, что здесь есть, вдруг тут есть какой-то а, тайный путь для меня. Конечно же, конечно, Саш, Саш, ну ты... Ты же на опыте, получается, все, что у тебя, все, что связано с тобой, непременно обвенчается э, крах То есть ты пытаешься найти... Опа, это... Я могу спуститься поэтому Да. Ты пытаешься найти обход, где побыстрее бы пробрался вниз, а в итоге пробегаешь миллион десять тысяч раз вокруг одной и той же локации. Но ничего страшного. Это все, что в твоих силах. Я как бы не обременлен... Не оби... обремен... Обремен... Обременлен... Абрем... Обремен. Абремилен. Так, ладно, подожди, сейчас я попытаюсь... Э, понять. Вот, я бежал оттуда, получается, а мне нужно обратно вернуться к своей вышке, да, соответственно, после этого просто пробежать прямо. Ага. Вроде бы все складывается. Вроде бы все складывается. Если я пройду сюда, то я... Спущусь явно не туда. Нет, это не тот. Не та, не та, не та веревка, в которой хотелось бы спускаться. Вот я по этой могу взобраться наверх или как? Есть инфа? Но должен же. Да, я могу закара... вкараб... вкарабкаться. Схватиться и вкарабкаться. Что еще нужно для активного времяпровождения среди камней, пожаров и э, лесных зверюшек? Только, только, только, только, только... Скарабкивание. Так, ладно, давай попробуем что-нибудь. Давай попробуем проснуться для начала. Что-то какие-то какие, -то, какие, -то, какие -то сонные еще. Что-то не, что не понимаю. Что-то. Что вроде проснулся, а вроде еще не проснулся. Что-то за что такие. Что-то за дела такие, да, да? Так, давай посмотрим. Идем. Идем. Uh, вертолеты самолеты летают, know, самолеты кукурузники. Я знаю, что должна чувствовать облегчение, что не доказательств того, что это мы начали пожар. Что мы не спятили, что не было никакого заговора. Но я не чувствую. Он был прекрасным мальчиком. С дерьмовым отцом, который спрятался как трус после того, как произошло несчастье. Нет любил его. Я думаю. Думаю, Нет любил его. Не хочу это слышать. Очевидно, что он не хотел его забывать, он просто не знал, что делать. Генри, это неправильно, не знать, что делать. Когда ты должен о ком-то заботиться, ты... Ты находишь себя, да. А Нет Гудвин, Дебил, который... который не был в состоянии ничего найти. Дебил, извини, господи, это было так просто сказать правду и отправить его домой. Я не могу перестать думать об этом. Так, не вини себя, все будет хорошо, да, но ты не сказала. Все You're будет going, хорошо. Okay. Опустите мысли, тебе не станет легче. People а, и тебе станет легче line. как раз-таки, наоборот-то все. I'm да пошел-то, блин, назад, мне надо вернуться. Потому что ты обретешь назад и поймешь, что ты уже достаточно далеко. So, Оправдывай себя скорее. Well, ну, это лучше, чем ничего-то. Ну, собственно, согласись-то, ну, согласись. Это же лучше, чем ничего. Так, давай по карте разберемся. Я, меня по-прежнему мой кретинизм... Остался, сохранился. Я не знаю, куда идти. Это вертолет? Да, погоди. Так, расчистим. Эй! Нет, тут еще один. Да, здесь, да. Он уже идет. Окей, okay. секунду. Hey, так, подожди. Here, они здесь. Но пока делают заходы. Они вернутся, думаю, think... я полечу с ними. Go так, а я сейчас спрыгну. Спрыгну сейчас. Иди, подожди. А, что если за мной не вернуться? Подожди. Wait. Wait. Просто okay, подожди. Хорошо, that я that не far. так далеко. Ну, я не так далеко Wait. Генри, then они then здесь. Они ждут меня. Прямо now. сейчас. Да я тоже, я-то рядом. Куда ты без меня? Пожалуйста. Генри, я не, я не хочу встретить тебя и просто сидеть в тени мертвого мальчика, хорошо? Я не хочу так делать. Да я уже бегу, подожди, ну куда ты улетаешь? Я же по... Я знаю, звучит жестоко. Ладно, я подожду. Я близко. Окей. Все, мы договорились. Мы договорились, нас будут ждать, отлично. А что это за... Прикрепить веревку можно? Можно прикрепить веревку и, собственно говоря, она... Стоит вообще туда? Нет, это, ну, веревку, по, по, по, по которой можно по каньону путешествовать, ходить. А мне это не надо. Мне надо наверх на самый, по прямой там косячить и бежать прям в Дейлайле. Дейлайла, и я мчусь к себе. Дорогая Дейлайла, хотел тебе передать о том, что у нас были какие-то с тобой интрижки. Максимум положительных эмоций и чувств, связанных друг с другом. Но у меня есть жена, которая страдает от какой-то космической болезни, хотя, с другой стороны, насколько я помню, начало сюжета, меня в этой семье не приняли. Сказали, что это я ее довел до этого состояния, и пошли они в жопу. В жопу пошли. Это мое э, последнее слово. Делайла, мчусь к тебе. Mm -hmm. Мы с тобой никогда не виделись, но приятно да более приятно общались по вечерам и на протяжении всех дней. Да ты вообще в целом очень долго, очень много болтала, на самом деле. Вот с этой рации как бы я не расставался. Давай посмотрим сейчас, куда же мы Должны двинуться Здесь Ага, ага Через кача. Через Качи Качи это пещера Насколько я... А нет, Кави это пещера А Качи я не помню что это Так, мы слышим звук вертолета Вот музычка какая-то такая Знаешь, ну типа такая вот Такая Такая надменно Глубокая что ли Атмосферная Хороший трек Надеюсь, что меня не заблокируют Из-за этого трека Например по авторским правам как бы хотя было бы глупо вводить авторские трава на этот трава трава на этот трек подожди у меня две дороги по которым я мог пройти я выбрал какую-то необычную получается или обычную я читал статью да, психо... э, где доказано где было доказано что человек в экстренной ситуации да. В любой непонятной ситуации, и когда пытается максимально быстро думать, он всегда поворачивает налево. Не знаю, с чем это связано, да? Но он поворачивает налево. Каков, да, тяжелый. Каков необычный э, человеческий мозг на восприятие всего этого мира? Необычен, необычен. Так а что я не понимаю, я ближусь к концу игры или что? Или же все-таки меня еще куда-то занесет? Вот уж интересно. Я рядом. Так, остался... Ну... Так, еще разочек карабкаемся и смотрим, куда нас это приведет. Так, я сейчас... Амиго, мы успеваем или нет, мне интересно. Потому что я достаточно быстро добрался, на удивление. А, здесь тропы больше никакой нету, Есть бревно, по которому я пробежал. И все в целом. Тут больше больше ничего нет. Больше ничего нету, но я бы хотел найти еще, наверное... Какие-нибудь приключения, здесь же должен быть какой-то сюжет с дракой, например, или драму добавить. Вот мальчика добавили, да, это было как бы драматично, да. Ничего не скажешь, ничего не добавишь, однако, однако, куда же эту сапли друп? В друпе я уже был, а вот теперь на вышку я могу проследовать. Здесь я уже был, помню, по локации, я в... Вышка Торофер, вышка Делайлы. А, кстати, далеко, слышь, очень далеко. Фуникулер, есть фуникулер, по которому мы сейчас, на который мы сейчас заберемся Сели в фуникулер Сообщите о фуникулере Ой, я надеюсь, все выдержит Хотя, в принципе, что уж, уж там надеется. Не, все, вроде хорошо, вроде здорово, вроде нормально, вроде круто, хорошо, мы справились Оттенение, оттенение всего этого дерьма дает понять, что все работает Так Вышка Делайлы. Вот мы уже и у вышки Делайлы. Так, здесь есть тупс. Тупс и туалет, получается. Тупс, туалет. Взбираемся. Взбираемся. О, боже, там какой-то кошмар. Где? Где-где-где? О, погоди, он самолет улетал. Делайла. Мы, получается, Делайлу, что ли, ну, она не дождалась нас или еще это? Черт. Так, тысяча и один кроссворд осмотреть, понятно, бросить, э, что же, настольное радио, надеть наушники, микрофон, прием, прием, есть кто-нибудь? Привет. Да, это я. Ты не здесь? Нет. Не злись. Ну я разочарован, я не зол, я. Просто, ты не зол, но просто разочарован. Я не твой папа, который застукал тебя за употреблением травки. Я просто не могла пробыть там еще одну минуту. Ты могла бы просто сказать. Ты правда хотел, чтобы я осталась? Я I'm хотел, и я. Разочарован. Yeah. Да. Я знаю. Вертолеты hey, уже должны быть скоро. Okay. Окей. В таких ситуациях проводят деф. Дебрифинг. Много вопросов. Дебрифинг? О, дерьмо. Так, подводя итог, мы узнали, что старый дозорный убил своего единственного сына и решил стать отшельником. Yes. Да. И мы предотвратили один пожар. Зато начали другой. Окей, okay, so okay, получился oh, размен. Мне придется сообразить, of чем я that. теперь буду заниматься yeah. каждое You're лето. Ты не вернешься? Нет, и тебе придется... Не знаю. Yeah, я тоже. Не знаю, что потом. Давай так, ты выберешь... Me, а, выберешь за меня, а я выберу за тебя. Ха, ладно, давай, конечно, можно попробовать. Давай, я сейчас выберу. Так, вернись со мной в Болдер... Переберись в Санта-Фе, из тебя бы вышел хороший психиатр. Вернись со мной в Болдер! Может, ты вернешься со мной в Болдер, и мы там что-нибудь придумаем. Чики-бини. Просто. Просто мысли. Ты не хочешь, чтобы я был там? Ну, я только что тебя спросил. У меня кое-какие дела в Каспере. А потом я, возможно, поеду на юг. Я могу заскочить, да. Окей, окей, окей. Так, а что насчет меня? Я думаю, тебе нужно поехать к, к Джули, а затем ты что-нибудь решишь. Может, воспользуюсь печатной машинкой для благового дела. Дашь мне сексуальный акцент, если будешь писать о произошедшем. Я им... Да, да. Ты должен ее увидеть. Ты так сделала? Генри, я... Ты пришел сюда, чтобы оставить воспоминания позади, но они все еще здесь, прямо перед тобой. Right. Ты права. То есть right. мне кажется, что ты права. Хорошо. Хорошо. Когда я вернусь, может, смогу. Нам не стоит зацикливаться на этом лете. Наступит следующий год, затем еще один, а затем это просто станет. Не знаю. Моя тетя Джуди называет это паузой в коридоре времени. Паузы в коридоре времени? Да ты шо? Твоя тетя Джуди курила yeah. много травы. Ого. Тебе стоит воспользоваться ее советом. Yeah, we'll ну что ж, посмотрим. The вот и вертолет. Они сядут там, где ты поднялся. Удачи, Генри. Bye, До свидания, Делайла. Я серьезно удача я. не понимаю что в этой игре происходит почему ты даешь напор на то чтобы типа вместе с ней там что нибудь флексибол устроить а, побыть гибкими вдвоем а тебе такие игра игра дает тебе возможность и забирает ее Ну ты нормальная игра игра ты в своем уме а куда мне надо спуститься или что я не понимаю Говорит или... туда куда-то поднялся как бы там будет верталь а а а а вижу бачу бачу может быть тоже можно стать отшельником Я бы стал отшельником, я был бы самым чудесным отшельником Смотри, там завис вертолет, ой, самолет Здесь вертолет, вот там завис самолет О, неужели это все? Вот так вот как бы очень интересная глубокая игра Которой, ну как бы что-то что пошло вроде как не там Может быть я просто что-то не так сделал, спасательный вертолет вернуться. А если не возвращаться домой? Эта штука больше не пикает. Но, но, подожди, М, карта, компас. А где карта-то то моя? Ну ладно, попробуем. Ладно, хорошо. Тогда пойдем в вертолет. Может что-нибудь еще какой-нибудь экшен произойдет и и мы куда-нибудь это, это нас занесет что ли? Может куда-нибудь нас занесет? Обучальное кольцо я надел, я взял с собой обручальное кольцо, я взял с собой фотографию со своей женой, я взял свой. собой Все абсолютно. Может быть, как бы кстати, может быть, у нас наладится отношения с родителями жены. Все что ли, Серьезно, а by Campo Santo. Ну, чё тут, ну что это такое-то, блин, ну... А, тут не покажет никаких ну, других разверток, Escape, Main Menu. Я вот вышел из Капи. Main Menu. Ну. No. Special Futures. Firewatch Audio Tour, Tour Camera Roll Upload, ну эскапи, эскапи, эскапи, ну как бы, извините, но, конечно, это все, ну, типа, не вообще, ну, не то прям, что нужно было бы, пальто, какое-то неожиданная концовка, неожиданно, не ожидал, что произойдет именно так, однако, все равно, огромное спасибо за просмотр, тебе, мой дорогой друг, ставь лайк и подписывайся на канал, ты был на канале WebAgame. In my heart phase of fire.